Отработает данный проект, время покажет, никто не знает, знает только администратор. Перед тем, как инвестировать деньги в данный проект или какой-то другой проект, вы должны прочитать правила инвестирования в интернете, которые я оставляю в описании под данным видео. И никогда не инвестируйте заемные деньги, либо же последние деньги. Кому эта тема интересна, фаст-проектов, давайте Сейчас покажу, как здесь зарегистрироваться. Переходим на мой сайт. Попадаем на вот такую вот страничку. Здесь нажимаем по данному проекту. Нас перебрасывает еще на одну страницу. И здесь полностью описание о данном проекте. В самом низу кнопочка регистрация. И давайте сейчас вкратце расскажу, что здесь делать. Минимальный вывод здесь 2 доллара. Время обновления в 12 часов по сингапурскому времени. Пополните на 10 долларов и будете получать 2 доллара. Пополните на 30 долларов, будете получать 4 доллара ежедневно. Пополните на 77 долларов ежедневный доход у вас составит 11 долларов. И VIP 4, если вы пополните на 20 на 221 доллар ежедневный доход у вас будет 34 доллара. Партнерская программа здесь первый уровень 7 процентов, второй уровень 3, третий уровень 2 процента. Проект стартовал вот 21 апреля. Есть официальная группа, кстати в официальной группе здесь 8114 человек, есть служба поддержки и кнопочка зарегистрироваться. Нажимаем кнопочку регистрация, в первом поле прописываем электронную почту, второе поле прописываем ваш пароль для входа в аккаунт, третье поле прописываем ваш пароль для вывода денег. Я всегда прописываю 6 цифр И здесь у вас будет Мой пригласительный код И нажимаем кнопочку зарегистрироваться Попадаем в вот такой вот кабинет После регистрации Здесь у вас будет кнопочка делиться Вот здесь будет ваша партнерская ссылка Копируйте, раздавайте друзьям, партнерам И когда они здесь будут делать депозиты Вы даже можете здесь зарабатывать Без вложений Минимальный вывод с данного проекта Составляет 2 доллара также можно вот поделиться сразу в твиттере и фейсбуке и чтобы здесь зарабатывать с вложениями нажимаем кнопочку депозит на этот адрес кошелька перебрасываем ту сумму на которую вы хотите зайти и нажимаем после того как вы отправили деньги нажимаем зарядка завершена далее возвращаемся там где вип и здесь к примеру, вы хотите вот, приобрести VIP 4, нажимаете открыть сейчас, и у вас автоматически приобретается VIP 4. Хотите VIP 5, нажимаете вот, открыть сейчас. Также в этом проекте есть приложение. Нажимаете вот, загрузить приложение, и вы можете скачать APK файл на Android, либо же на iOS iPhone. Все загружается, вирусов здесь нету. Все нормально, я уже проверял. Далее, после того, как вы здесь открыли VIP, вам нужно выполнить задание. Нажимаем на VIP, который вы открыли. И нажимаем «Идти до конца». Как всегда, вот, загружается картинка. Мы выполнили задание, теперь мы можем вывести деньги. Возвращаемся опять на домашнюю. Нажимаем «Вывод». И сюда вписываем ваш кошелек для вывода денег. Сюда вписываем ту сумму, которая у вас на балансе. Здесь прописываем пароль для вывода денег. И нажимаем кнопочку подтвердить. Итак, вывод успешный. Как всегда, вывод здесь приходит от 1 до 3 минут, до 5 минут. Но Обычно вывод происходит в течение минуты. Также мы можем посмотреть вот здесь счет для вывода. Вот он вывод, 12.40, сейчас я перейду на биржу Binance и посмотрим на выплату. И вот, друзья, вот она выплата на 12 долларов 4 цента у меня уже на кошельке, данный проект он платит, все полезные ссылки и информация о данном проекте будет в описании. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.